А как бы ты это объяснил обычному человеку? Есть гражданский контроль как естественная среда обитания для НПО, естественные какие-то вещи, которые делают граждане, недовольные или каким-то каким положением вещей, или имеющим какие-то предложения по улучшению существующего порядка вещей. И есть государство, которое эту деятельность хочет регулировать через общественный контроль гражданское общество и граждане могут публикаться в процесс принятия важных государственных решений. Да. Должен быть определен, наверное, один из главных терминов ⁇ это сфера общественных интересов. Вот он, именно сфера общественных интересов, она должна быть объектом общественного контроля. Закон общественного контроля, о котором вы меня спрашиваете, это один из важных законов, связанных с возможностями развитием гражданского общества. Поэтому эта тема нас интересует, и мы в той или иной степени пытаемся как-то ее развивать и как-то влиять на этот процесс. Каждый должен понимать, моя хата не с краю. Не с края. Вот эта дорога, она ко мне. Вот эта школа, это для моего ребенка. Да? Я не должен вот сидеть и думать, а, государство, голова большая, там есть технофор, вот они справятся. Я должен тоже пойти и, в общем-то, посмотреть. Очень мало как раз-то вот присутствия общественного контроля, где он на самом деле должен быть. Да? Когда мы говорим о слышащем государстве, да, это обязательно диалог двух сторон. Ни один закон он в вакууме не существует. Mm -hmm. Поэтому вот именно это рамочное законодательство оно и не нужно вообще в целом, потому что оно ставит рамки и не дает двигаться дальше. Ну, нельзя так делать. Как раз-таки этот закон сейчас все так зарегулирует, что потом вообще общественный контроль превратится вообще в какой-то ненужный ну, инструмент. Нельзя писать э, инструктивный закон о общественном контроле с учетом разнообразия форм, он должен быть максимально свободен. Э, на этом этапе был уже удовлетворен, что согласились, что это должен быть рамочным. Хотя mm -hmm. бы вреда от него не будет такого, какой мог бы быть, если бы вот, приняли тот, который был первым. Я думаю, что нужно усилять СМИ для общественного контроля. И вот этот общественный контроль закон об общественного контроля, считаю, что он очень актуален именно сейчас, именно для того, чтобы поднять значимость этого общественного контроля. На чем мы я лично да, настаиваю, соглашаюсь с коллегами, которые активно продвигают закон об общественном контроле, он должен быть рамочным. То ничего плохого нет в том, чтобы был этот самый рамочный закон. Что я имел в виду под рамочным законом? Это очень просто. Рамочный закон – это ну как бы на берегу договориться о понятиях. То есть мы понимаем, кто в доме хозяин – это общество, это народ. Мы понимаем а, термины или определения, что такое общественный контроль, что, в чем он заключается, какие могут быть его неисчерпывающие формы от общественного мониторинга до общественной экспертизы, от э, там, различного рода э, э, там, общественных слушаний и так далее. То есть большой инструментарий, вот его перечислить, и принципы, на которых это все происходит. То есть создать некий фундамент представлений об которых существует общественный контроль, то есть все виды и формы общественного контроля должны следовать какому-то общему представлению о том, что это такое. И Именно поэтому он должен быть очень маленький. Он должен вообще, как я уже сказал, еще лучше, если бы он назывался просто об основах общественного контроля. Mm -hmm. А дальше скрупулезная тяжелая работа, потому чтобы эти принципы, положения, представления, определения наполнить реальным содержанием для конкретных сфер деятельности.